Здравствуйте! Меня зовут Вера Луценко. Я являюсь студенткой курса Виктора Сиробабы «Быстрые деньги на создание сайтов». На курс я пришла учиться, прослушав его вебинар. По профессии я парикмахер, поэтому было далека от темы создания сайтов. Но на вебинаре Виктор очень доходчиво объяснил, что каждый человек, не имея никаких технических знаний в программировании, может не только легко освоить, создания сайтов, но еще и зарабатывать на этом. Если вы хотите поменять профессию или работать в интернете или иметь дополнительный доход, то это то, что вам нужно. И вы в этом сами можете убедиться, убедиться посетив вебинар, так как получите много полезной информации и задавать интересующие вас вопросы.